Здравствуйте, дорогие друзья. Я Некрасов Анатолий, писатель, психолог. Уже почти 30 лет занимаюсь вопросами семьи, вопросами воспитания детей. А у меня у самого семь детей, семь внуков, три правнука. Поэтому вопросы воспитания это не только моя теоретическая школа, но и большая глубокая практика. Вопросы воспитания э, мальчиков стало в последнее время все более и более актуальны, потому что выросло несколько поколений мальчиков, которые несут не самые лучшие энергии, не самые лучшие поступки, и мы зачастую видим достаточно серьезные такие э, резонансные проявления негативного поведения мальчиков, подростков, юношей. Родители стали задумываться, что просто так пускать на самотек э, развитие э, детей, тем более, мальчиков не стоит из этого может плохо что получиться так оно и есть тогда когда отпускается на самотек развитие личности в таком возрасте в детском подростковом юношеском то уже во взрослом состоянии приходится иметь дело с серьезными проблемами и многие социальные проблемы как преступность наркомания алкоголизм из-за того что потеряно в вопросах воспитания все то рождается там, где упущены вот эти воспитательные моменты. Согласитесь, каждому родителю хочется иметь счастливых, удачных, красивых поведений в жизни детей. Но для этого, друзья, надо вкладывать. Просто родить, просто привести в жизнь детей – это мало. Сейчас есть все основания для того, чтобы вкладывать Действительно профессионально. Много знаний, много книг, много видеоматериалов, позволяющих со всех сторон рассмотреть вопросы воспитания. И вот я с вами постараюсь пройти по многим этапам развития личности, данном случае мальчика, и вы увидите всю цепь возникающих вопросов и те методы, которые позволяют решить возникающие проблемы и получить на выходе, в общем-то, гармоничную личность. Многие родители, особенно женщины, когда рождается мальчик, они становятся в ступор. То есть... Для них воспитание мальчика становится чем-то совершенно непонятным. Но ну, по крайней мере, себя, свое детство, какие-то женские состояния, они понимают. А вот что делать с мальчиками, это, как говорится, терра -инкогнито". Да и отцы-то, в общем-то, особо не знают, что делать с мальчиками, как их воспитывать, то что их самих практически не воспитывали. Ну, в лучшем случае, какой-то контроль, иногда жесткий, иногда отец мог казать в принципе вот на этом и складывались раньше все воспитательные моменты но так уже жить нельзя как я сказал сегодняшнее время требует более глубокого вхождения в личность, и более глубокого общения как построить отношения с мальчиком но ну, во-первых нужно понимать что мальчик это вообще-то уже будущий мужчина первое что нужно общение с мальчиком это закладывать ему то что он будущий мужчина. То есть слово «мужчина» в общении с мальчиком должно звучать уже на самых ранних стадиях. Даже когда он еще э, не ходит, он еще э, лежит э, в кроватке. Уже какой растет мужчина! То есть слово «мужчина» для него должно стать кодовым словом, которое разворачивает всю гамму, всю палитру его э, мужских качеств. Это слово, как ключ, открывает двери к его мужским качествам и с разной интонацией произнесенные слова мужчина ты же классный мужчина ты смотри какой ты маленький но ты уже мужчина и так далее то есть все это позволяет ему почувствовать себя мужчиной запомнить это слово зафиксировать его и ориентироваться дальше на то а что такое мужчина и вот пожалуй самый главный метод воспитания это делай как я что это значит те должен показывать пример своего мужского состояния, мужского поведения, мужской речи, мужской реакции на все. А это спокойствие, это мудрость, это уважение, уважение к матери, к женщине. Посмотри, сын, какая у нас мама женщина замечательная и так далее. И вот это все «делай как я» оно создает базу, создает фундамент, на котором, в общем-то, и растут, Мужские качества растет, мальчик как личность. Второй момент, чтобы в семье была гармоничная атмосфера, чтобы между родителями было уважительные, любящие отношения. В пространстве детей дома обязательно должен быть мир и лад между родителями. Это важная часть воспитания, та основа, на которой личность набирает свое состояние, и дальше по жизни он и будет стараться стремиться к этому гармоничному состоянию, то, которое создали родители в своем поле, в поле семьи. То есть вот это поле семьи, Радостные, любящие, уважительные, счастливые, взаимопонимающие, без конфликтов. Вот это обязательное условие для гармоничного воспитания личности мальчика. Для мальчиков есть особые акценты воспитания. Можно их назвать правилами, а можно просто как те акценты, на которые следует ставить при воспитании мальчика. А именно, мальчика необходимо обязательно приучать к труду. Мальчик уже с раннего детства, вот он еще маленький поставил стульчик, раковине, положили посуду, пусть он моет посуду. Бьет, но моет. Учиться, показывать ему, как это делается. Скажите, как же это женское дело? Нет, друзья мои, у мальчика через вот эти элементарные действия мыть посуду, там если может уже носить веник, чтобы он пытался подметать, там чуть подростом пылесос, чтобы мог воспользоваться пылесосом и так далее. Через вот эти маленькие действия у мальчика развивается большой спектр навыков. По дому он должен все уметь делать. Вот это вот обязательное правило воспитания мальчика. Поэтому акцент воспитания мальчиков – это на… Умение трудиться, причем трудиться в широком спектре этого слова. Для мужчины, который выходит в жизнь, для него нет никаких препятствий по решению каких-то задач. Например, его спрашивают, ты можешь это сделать? Он говорит, не пробовал, но могу. Я своего сына где-то после восьмого класса отправил на два месяца в автомастерскую заплатил им, чтобы они его взяли учеником, даже если заплатил чуть-чуть больше, чтобы они ему потом заплатили как заработную плату, но... Эти два месяца он там, среди мужчин по, и машин пообщавшись, он теперь вообще никаких не имеет проблем с машинами, ну и так далее. То есть поэтому с детства заложенные навыки у мальчика обязательно пригодятся ему в жизни. Мой личный пример очень такой наглядный. Я в 14 лет купил книгу «Как построить сельский дом». И там у нас с мамой был участок, и я начал сам строить дом из Строил кирпичный мансардный дом один, строил его три года, но я прошел все стадии строительства, поэтому в дальнейшем по жизни у меня не было проблем с жильем, и я... По своей жизни уже построил 6 домов. То есть это для меня все очень легко. То есть вот те навыки, заложенные в детстве, в юношестве, они создали такие условия. Вот эти навыки, приобретенные в детстве, они позволили мне в жизни легко решать любые производственные и другие задачи. Я никогда не испытывал проблем. Поэтому сейчас, когда бытовые условия сильно, в общем-то, облегчены, трудно научить мальчика трудиться, но нужно искать такие способы, пускать их в какую-то работу, чтобы они где-то там осваивали какую-то ту или иную профессию, общались с мужчинами, учились каким-то навыкам. Это очень важно. Для мальчика с самыми хорошими игрушками являются какие-то инструменты или наборы конструкторские, которые позволяют ему что-то конструировать, что-то строить. Игрушки – это конструкторы, это то, что более всего развивает творческое мышление, конструирование, механическое конструирование, электронное конструирование. Все виды констру конструкторов – это для мальчиков наиболее подходящие инструменты для его развития. Очень важный аспект воспитания мальчиков – это вопрос свободы. Свобода и вот граница, здесь запрет, здесь свобода. И вот эту грань определить, где в данном случае должна быть свобода, а где э, запрет, это очень тонкая и мудрая грань, которую должны показать родители. То есть родители показывают собственным примером, собственной жизнью, что они проявляют определенную степень свободы. То есть они сами должны быть свободными, уметь проявлять свободу, знать, что такое свобода делай как я здесь тоже работает очень хорошо все начинается с родителей они должны понимать ценность свободы как особенно для мальчика это творческая личность для него не свобода это ограничение его возможностей потеря интереса к жизни инфантильность и так далее поэтому определенная степень свободы должна быть но Сами понимаете, свобода должна быть обязательно под управлением, причем уважительным. Нужно через общение, нужно мальчику... Говорить о том, что мужчины вот такие-то такие-то такие-то способы проявления свободы, и мужчине вот у него есть определенный круг обязанностей, и есть вот такие степени свободы. И вот ты, пожалуйста, находи эту границу. Ты можешь найти, спрашивай, мы поможем. Вторая ценность, которую нужно привить мужчине, это уважение к женщине, уважение к матери, к сестре, к школьным подругам и так далее. То есть он должен э, уважать женщин. Как этого добиться? Конечно, просто говоря ему, ты уважай, этого мало. Нужно, чтобы, в первую очередь, мама всегда проявляла себя рядом с сыном как женщина. Не как мамочка, а именно как женщина. Она должна, утром даже выходя э, в общую комнату, где может находиться сын или, заходя к нему в комнату, должна постучать, можно ли зайти, обращаться к нему уважительно, как спал мой молодой мужчина, ну и так далее. То есть обращение уважительное, Одета, должна быть причесана, то есть она должна всегда быть красивой. Важную роль, конечно, играет отец, который проявляет это уважение к матери, если есть дочь, он к дочери проявляет уважение, тем самым показывая сыну, что она тоже женщина, и к ней уже с детства нужно проявлять вот такое уважение. То есть вот это важный элемент уважения к женщине, если мужчина будет иметь, это позволит ему стать настоящим человеком. Сегодняшняя жизнь настолько динамична и настолько многопланова, что простой интуиции, простых каких-то навыков, приобретенных от родителей, там э, с детства где-то услышанно, увидеть, этого мало для создания гармоничной личности. Как минимум, популярная психология в, в семье должна быть. Книги популярной психологии мама и отец, желательно бы, чтобы они вместе, знали хотя бы элементарные психологические вещи, которые позволяют выстроить воспитание ребенка на высоком уровне. Где-то нужно и консультироваться, где-то нужно интересоваться. Но не ребенка вести психологу, если у него возникают проблемы, а сначала самим сходить к психологу и понять, почему в их пространстве ребенок ведет себя не совсем так. Корень всегда есть в родители. Я, например, никогда не берусь за работу с ребенком, если я не поработал с родителями. В первую очередь надо родителей привести в порядок, потому что оттуда пошел какой-то корень, оттуда какая-то проблема пошла. Вот ее устранив, дальше уже можно общаться с ребенком. Поэтому, если родители видят, то ребенок неадекватен, что-то там делает не совсем то, обратитесь к психологу сами, не его тащите, а сами разберитесь, может быть, Достаточно будет одного посещения психолога, и вы поймете причину, устраните между собой в каких-то отношениях, и все, и у ребенка это уходит автоматически. То, что мальчик должен быть мужественным, это не миф, это реальность. Мужественность – это принадлежность мужчины, как его необязательное качество. Другое дело, нельзя это ставить во главу угла, и в каждой ситуации требовать от него ты веди себя как мужчина что ты плачешь как девчонка дело в том что слезы для мужчины тоже важный момент воспитания его психики и задавить слезы, это можно э, получить в дальнейшем серьезные проблемы, мужественность, э, ее как-то надо культивировать, об этом говорить, э, лучше всего спорт, какие-то секции и так далее, где мальчик разряжает свои энергии, видит какие-то мужские проявления, но в то же время нужно делать это очень мягко, учитывая, что каждая личность и мальчика тоже очень тонка. Есть такое понятие джентльмен, но мало кто знает, что джентльмен переводится как нежный мужчина. Джентльмен, то есть он ведет себя как джентльмен. Но в этом состоянии джентльмена присутствует качество, нежность. Нежность – это и мужское качество. Поэтому надо учитывать этот момент и не допускать давления, а тем более ломать характер мальчика, там, ты же, мужчина, должен так, так, так. Посмотрите, а почему он поступает так? Почему есть мальчики, которые тянут в технические специальности кого-то в гуманитарии? Это же внутренняя структура, это конституция, с которой он пришел. И нужно это учитывать, и мягко-мягко вести его в нужном направлении, но мужественность, мужские качества должны развиваться. Существует миф, что есть трудный возраст. Трудный возраст – это вот переходный возраст, где-то 12 там, до 17 лет. Это очень распространенный миф. На самом деле, друзья, это совсем не так. Я, как сказал, у меня семь детей, у меня ни, ни с одним не было трудного возраста. Почему? То, что не было трудного возраста у родителей. То есть родители в это время, когда у ребенка так называемый наступает трудный возраст, переходный, из, одного, из детского стояния уже э, более взрослая, вот этот вот момент перехода, здесь вот может многое что происходить, здесь надо полностью поменять отношение к ребенку, к мальчику, полностью уважительно к нему относиться, как к мужчине. Ты уже настоящий мужчина. Советую посмотреть мою видеокнигу «Новая правда об отцах». В этой видеокниге «Новая правда об отцах» как раз говорится о том, как нужно строить отношения с мальчиками, с девочками, вот исходя из самых современных знаний. Трудности переходного возраста бывают только в тех семьях, где родители не перестроились и продолжают к ребенку, продолжают относиться как к ребенку. Неправильно. Нужно уже лет с 11-12 переходить в дружеское, уважительное отношение, как к более взрослому мужчине. И вот тогда не будет никаких трудностей в переходном возрасте. Этот миф легко развеивается действительно грамотным поведением родителей. Существует миф, что мальчики агрессивные и это их мол такая суть. Э, их суть не агрессия. Их суть физическая активность. А в агрессию она превращается тогда, когда вокруг него складываются негармоничные отношения. В семье есть ссоры, родители между собой ругаются, не обращают внимания на воспитание, к сыну никакого внимания, и он растет как сорняк, он растет как, как вздумается. Вот тогда может получиться из его вот такой физической, биологической активности может получиться агрессия. Когда к нему уважительно относятся, когда его слышат, когда его понимают, когда с ним общаются, и агрессии нет. А есть сила, мужская сила, она развивается, спорт еще. Спорт надо активно использовать для того, чтобы эту энергию направлять в мирные русло, как говорится. Но, уважаемые родители, задумайтесь, прежде чем отправлять ребенка в такой спорт профессиональный. Профессиональный спорт, как правило, калечит и психику и физику детей. Будьте внимательны и на каком-то этапе останавливайте этот процесс, иначе могут быть серьезные проблемы. Я знаю очень много спортсменов с разрушенной психикой, с разрушенным физическим телом, и это действительно нередкость. Спорт надо использовать для того, чтобы мальчики развивали свою физическую активность и агрессию, которая у них есть, переводили качественное другое состояние. Но во всем должна быть мера. Итак, друзья, мы рассмотрели, конечно, небольшую часть того, что есть э, тех вопросов, которые есть в воспитании мальчиков. Это вообще особая среда, не надо закрывать на это глаза, не случайно многие мамы боятся, не знают, как воспитывать мальчиков. Вообще-то, если знать элементарные вещи, то можно довольно легко справиться с этой очень серьезной и важной задачей. И тогда наше общество наполнится гармоничными юношами, молодыми людьми, мужчинами. И женщины уже не будут говорить, где же мужчины? Мужчины есть. И они воспитываются.